Всем привет, Всем привет, друзья! Мы сегодня открываем Чагинтон! Да, мы сегодня открываем паровозика да! из мультфильма Чагинтон, да? Да! Игра называется Трюки Брюстера. Да! Мы сейчас ему построим. Конечно! -чаг! Конечно, он такой у нас скоростной поезд. Построим горку, с которой у нас будет он пускаться, да, делать трюки, Дим, представляешь? Смотри, да, открываем, молодец, Дим, смотрите, можно будет круговую сделать горку и простую, сейчас будем пробовать. Ой, Дима, молодец какой, как ты уже быстро научился открывать. Ух ты! в этих штуках, да? Смотри, сколько деталей, Дим. Да. да. Вот какая у нас сейчас будет огромная горка, да? А как же, а мой друг? А твой друг, давай я тебе помогу. Давай. Давай. А как она здесь? Сейчас будем собирать нашу горку. Мы сейчас разобраться, сейчас найдем инструкцию с тобой да. и будем по инструкции собирать. Вот такая у нас горка получилась, да, Дим? С препятствиями. Ну-ка, давай проверим, как у нас сам Брюстер ездит. Вот он, какие трюки у нас да выполняет. Быстро едет, через ворота наши проехал. Ну что, поехали дальше? Да отпусти, уйти, мы посмотрим как он быстро умеет сам ездить, давай. Вот он как. Он сам умеет делать, как что нужно. Сам все знает, да, как нужно ездить. Ооо, на укатился. Вот так ворота у нас крутятся. Можем их совсем убрать и поехали дальше без всяких преград, да, Тим? Да. Вау. Эту разбираем, новую собираем. Вот как он едет у нас. Вот, друзья, нам пришлось переместиться на пол. У нас получилась вот такая вот длинная теперь горка была до этого круглая. Ну давай посмотрим, вот мы ворота все перенесли сюда, да? Давай. Давай, закрываем ворота. Все, ворота наши закрыли. Запускай. Ааа, ну, не... uh -uh. Все, шлагбаум его остановил. И что он дальше есть? Сразу воно поедет. Ну, давай, давай, давай. Давай. Ну, не очень-то этот скоростной брюстер, конечно. Uh -huh. Тут видите? Какая горка трансформер. Можно еще к ней присоединять разные другие горки. Опять шлагбаум. Продолжаем движение. Дим, давай все уберем препятствия. Посмотрим. Может быть, он начнет быстрее ездить, Дима. Давай, давай убери препятствия, убери. Наоборот, вот уберем, уберем препятствия. И давай, где наш брюстер? Пускай стартует. А, вот тут он упал, даже не доехал до конца своей трассы ну-ка давай нет, так он и не доезжает до конца даже и без препятствий и так на одном месте останавливается, где у нас шлагбаум был ну где шлагбаум? ну где, вот он шлагбаум наш а зачем мы его убрали? Ну, мы думаем, виж, хотели проверить, как он будет быстрее, может, будет ездить. Нет, он быстрее Давай не ездит. Давай потихонечку. Всем спасибо за просмотр. до новых встреч, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки спасибо за просмотр а мы дальше гоняем с нашим Брюсером